Друзья, приехала в свою любимую деревню. И на тебе здрасте. Здравствуйте! Да, Под видео протокол будем общаться. Приехал человек, называет себя судебным приставом на частной машине. Правильно? Судебный пристав домодедовского отдела угу. коллег Григорьевич. Как как? Алексенко, Алексенко Олег даже Олег... не убирайте до полного ознакомления. Да, мощнее под запись, Су... чтобы вы От... просто ознакомились Под запись, под запись. Судебный пристав, исполнитель. Так, Навалов расписался, 26 26 Да, угу. Так, а где ваш нагрудный знак? Нагрудного знака у нас нет. Здрасте. Никого... Без нагрудного знака вы не можете действовать. Вы нет. просто Давайте физлицо, одетые, не по знаки, форме. Приказ ФССП согласно которому вы должны быть одеты по форме. 682 восемьдесят второй приказ. Пункт три тройки одиннадцать. А зачем вы наряжаетесь? Можно уточнить. Анастасия Александровна, зачем вы, вы одели? Исполнили... Вы, исполнили решение... вы зачем одели подгузник вы... на подбородок? Исполнили решение суда. Простите, я вам вопрос задала. Зачем вы подгузник Что, на подбородок снесение... одели? <свят> забора земельного на земельном участке. Так я сказала, вы неуполномоченное лицо. У... Вы не исполнили решение суда вы Давайте пойдемте ли... посмотрим вы... где. Это... Я с вами никуда ходить не буду Вы кто такой Где у вас доверенность от Коновалова 682 приказ Пункт 3 тройки 11 Предоставьте мне пожалуйста Доверенность На направо действовать От имени юридического лица Я лица не знаю куда данный. вы собрались ходить на каком основании вообще тут находитесь? Вы физическое лицо, которое не подтвердило свои полномочия. Проходите... Занимаетесь самоуправством. Это вы меня слышите? Это вы меня слышите? Вы в настоящий момент занимаетесь самоуправством. Кто вы И, такой? Где у вас доверенность? Почему вы меня снимаете на личный телефон? Можно уточнить? Вы меня снимаете на личный... Так вы то доз... представились должностным лицом. В отношении вас действует проект конституции, 29 статья, пункт четыре. Куда пойдемте? Вы кто такой? Я с вами никуда ходить не собираюсь. Я вообще не понимаю, как вы здесь оказались и зачем. Вы не неуполномоченное лицо. У вас нет нагрудного знака, одета не по форме. Нет доверенности от лица имеющего право действовать без доверенности от вашей фирмы, от Коновалова. Пункт... Фирма. Вы частная коммерческая фирма. Посмотрите, пожалуйста, вашу выписку у ГРН. У ГРН начинает. Куда пойдемте? Вы можете идти, куда хотите физическое неуполномоченное лицо. вот они тут бегают по округе, что-то хотят, думают, что они не фирма, а на самом деле частная коммерческая фирма по международным документам коллекторское агентство. деятель. фотографирует, зачем-то мой дом. жениться хочет, наверное. ну может и хочет, но молчит. Одел подгузник, на подбородок пошел. Странный. Странные. Они ребята, конечно. Дали ему пинка под зад. Пошел исполнять неясное решение какое-то. Что-то хочет. Ну, еще раз, давайте снимем частные номера. Авто, на котором он прибыл, можете пробить, проверить. То он такой на самом деле мне свои полномочия не подтвердил.